Oh, my God. Я вас приветствую, друзья мои, на своем канале. С вами Ольга Арзуманян. Я спешу сообщить вам, дорогие мои, что у нас в фонде World Money стартуют две площадки, они асимметричны, а называются они клевер мини и клевер. Старт будет назначен, старт назначен на 27 сентября 2020 года в 19.00 по Москве. Вход на площадку «Клевер Мини» будет всего лишь 400 рублей. Это вход бюджетный. Выход с этой площадки будет это 18 750 рублей. Площадка «Клевер». Здесь будет вход всего лишь... 3000, а выход 187500. Это всего лишь с одного круга. А я, ребята, вам покажу, как еще у нас не добавили эм, программисты э, э, э, э, эти площадки. А я вам покажу, как будет выглядеть эти обе площадки. Значит, они будут в виде лепестка клевер. Здесь красным будет светиться это «Вы». Первый уровень будет сиреневый. Второй уровень – желтый. И такой вот серо-голубой – это третий уровень. Здесь всего лишь три уровня будет. И сейчас мы давайте разберем маркетинг. Я вам покажу и расскажу, как будут распределяться деньги эти и как будут закрывать, закрываться эти площадочки. Сейчас мы с вами будем разбирать маркетинг фонда взаимопомощи 27.09.2020 года. У нас запускается новых две площадки под названием «Клевер» и «Клевер Мини». Это будет два одинаковых маркетинга с разницей в сумме входа и, естественно, в сумме получения денежных средств. Итак, на площадку «Мини» можно будет войти за 300 рублей. И вход у нас будет открыт также и на второй листочек клевера. Вход будет составлять 1350 рублей. Соответственно, на площадку «Клевер» вход будет составлять 3000 рублей на первый листик, на второй листик – 13500 рублей. Если на втором клевере мы будем зарабатывать... 175 пятьсот рублей, то на клевере мини наш доход составит 18 750 рублей на одно место. Итак, к примеру, давайте с вами вместе порисуем и проанализируем эту площадку. Мы с вами активировали клевер мини на одно место ценою 300 рублей. Итак, мы должны пригласить. По сути, наша первая линия, она безгранична. Людей мы можем приглашать сколько угодно, но желательно, чтобы три партнера у нас было. Итак, мы приглашаем первого человечка и зарабатываем сразу 100 рублей, 100 рублей 50 рублей по реферальным начислениям и 50 рублей за линеечку, то, что он стал на первый наш кружочек. Первую нашу линию. Второй человек, если это тоже будет наш лично приглашенный партнер, он также нам принесет 100 рублей. А если к нам упадет перелив сверху, то есть партнер нашего спонсора, то наш спонсор получит по реферальной 50 рублей, а мы получим за перелив то, что человек встал к нам на первую линию 50 рублей. Вторая линия, это получается уже 9 человек, 3-9. Если будут вставать наши лично приглашенные партнеры, мы также будем получать 50 рублей по реферальной программе и 50 рублей за то, что он встал к нам на вторую нашу линию то есть также 100 рублей. Если будут вставать переливы сверху, мы будем зарабатывать только за то, что человек встает к нам, то есть по линеечке 50 рублей. А если это будет партнер нашего партнера, то есть вторая наша линия, мы тоже будем получать по 50 рублей. То есть 100 рублей за каждого человека. Будет идти заполнение по часовой стрелочке слева направо и таким образом будет заполняться наш первый листочек и каждое место будет нам сразу же на баланс для вывода приносить денежные средства. Третий уровень. К нам падает человек, к примеру, давайте сразу рассмотрим просто перелив сверху. Нам реферальные, значит, не начисляются, так как это не наш партнер, реферальные получит человек который его пригласил, а за то, что он встал на наше место, нам упадет на баланс для вывода 25 рублей. Если начнут падать наши лично приглашенные партнеры, мы будем получать 25 рублей, то, что это третья линия, и по реферальным, если бы наш партнер, также 50 рублей, то есть 75 рублей за каждого нашего партнера. Если будут вставать люди наших партнеров, то есть вторая линия, то мы будем также получать 50 рублей как за вторую линию и 25 рублей за то, что он встает к нам. Плюс на третьем вот этой вот линии будет идти 50 рублей в накопление для того, чтобы у нас накопилась сумма 1350. То есть 3, 9 и семь мест в третьей линии накопится 1350 пятьдесят рублей И тогда мы перейдем во второй лепесточек ценой 1350 рублей. Во втором лепесточке начнут переходить следом за нами с первого а, лис, лепесточка во второй. Или же а, сами будут люди сразу же покупать, а это тоже возможно купить второй лепесток. На первой линии мы будем получать уже... 250 рублей реферальных и плюс 200 рублей за то, что человек встает к нам вот сюда на первую линию. То есть каждый кружочек, каждый человечек сразу встал и нам на баланс будет падать по 450 рублей. Как только начнет заполняться второй уровень нашего второго лепесточка, мы также будем получать, если это наши личники по реферальной программе за первую линию, за, то есть наши партнеры 250 рублей и плюс то что вот они встают также по 250 рублей то есть тоже 450 рублей тоже идет заполнение слева направо вот так вот на свободные места либо это будет также все у нас управляемое то есть вы даже сами сможете регулировать куда пойдут ваши партнеры К примеру вы хотите помочь своему человеку первой линии, вы можете здесь поставить также бронь. Представляете, насколько интересно? То есть вы можете и управлять этим бизнесом, расставлять людей, куда вы хотите, либо, если не будете ставить галочки, то пойдет расстановка слева направо на свободные места. То есть тоже довольно-таки интересно. Что будет происходить именно на третьем круге на третьей линии нашего лепесточка. Если сюда будут вставать наши партнеры, то реферальный также 250 рублей и 150 рублей за то, что он встал на третий уровень колеса. И таким образом... Вот эти места будут также заполняться, и мы будем получать за первую линию, если это наши партнеры, будут ставить 250 рублей, повторюсь, и плюс 150 за линию, то есть 400 рублей за каждого человечка. Если это будут сюда падать переливы, то есть сверху такое будет идти заполнение, то реферальные не получаем, а просто получаем по 150 рублей за каждого партнера. Согласитесь, сумма -то получается очень-то неплохая, Плюс, когда заполнится второй лепесточек, здесь тоже будет идти накопление по 50 рублей на, с каждого человечика, И накопится вновь 1350 рублей, и мы вновь будем падать в свое колесо, то есть во второе. И таким образом постоянно будем здесь зарабатывать денежные средства. А я считаю, что это будет очень даже интересно. Почему бы и нет? А сейчас мы посмотрим на этом же примере на второе колесо, где вход будет 3000 рублей. И просто проанализируем разницу в доходах. То есть если в ТАМ мы будем зарабатывать на одно место 18750 рублей, то здесь доход уже составит 187500 рублей. Упал к вам первый человек, вот даже вот на первую линию, доход у нас составит 500 рублей только по реферальной, и плюс 500 рублей за то, что он стал в ваше колесо. То есть 1000 уже за каждого человека. То есть стало 3 человека в первую линию, вы уже 3000 здесь заработали. Вторая линия, это уже получается, уже стопроцентная как бы прибыль идет, уже упадет к вам, к примеру, ваш личник, также 500 рублей. И за то, что он встал на второй уровень, тоже будет приносить по одной тысячи рублей. Если уже ваш партнер пригласил партнера, то это уже будет считаться вторая линия. А это тоже 500 рублей плюс 500 рублей. В общем, каждое это место будет вам давать по 500 рублей. Если же встанет перелив сверху, реферальная, значит, начисляется партнеру, который пригласил человека, а за то, что он просто встал вам на ваш лепесточек вы все равно получаете 500 рублей на третье на третью линию нашего лепесточка получается доход реферальный если ваш личник 500 рублей, если это будет партнер вашего партнера, станет вот сюда, 250 рублей. И за то, что он встал к вам вот на третью линию вашего лепесточка, то есть начисление идет уже 500 рублей. Накапливается сумма также уже 13 500. Вы переходите на второй лепесточек и получаете уже доходы. Вот, к примеру, встанет на первую линию. Вы уже получаете и реферальный, только 2 500 и плюс за то, что он к вам встал. 4-500 принесет каждый здесь человек. То есть здесь доходы действительно очень хорошие. А теперь бы мне хотелось до вас а, донести, наверное, как же выгодно будет все-таки стартовать. Наверное, потому что сейчас вот в данный период времени, наверное, все-таки это самое... Такая вот тема, которая каждому должна быть интересна. Как же выгодно будет зайти на эту площадку? Давайте вместе с вами это и прорисуем, и проанализируем. Вот смотрите. Будем рисовать на площадке все-таки мини, потому что, как бы я думаю, что эта сумма входа такая оптимальная. Она, собственно, есть у каждого человека. Поэтому представьте, что мы входим сразу на 4 места вот активировались и вы сами это вы это вы и вы тут же сразу покупаете под собой собственно кло за 300 рублей сами тут же получаете 100 рублей следующее место вы активировали опять получили 100 рублей еще одно место купили опять заработали 100 рублей то есть, получается, вы сейчас внесли в программу 1200 рублей. 300 рублей вы их уже вернули. То есть, вложение получается 900 рублей, сумма такая небольшая. Но зато обратите внимание на что, если вы будете по этой стратегии приглашать людей. Вы пригласили Машу. Машу вы получили сейчас 100 рублей. Это, к примеру, ваш личник, да? 100 рублей вы уже за Машу получили. Маша покупает себе также под собой 3 места. Маша тоже вернула свои 300 рублей. То есть у Маши вложение 900 рублей. Но вы это получили, получается, за Машу здесь 100 рублей. И на этом уровне, получается, вы получили это ваша вторая линия 50 рублей и за то, что 75 рублей вот за каждое вот ее место. То есть уже неплохая сумма, но главное то, что она начислилась вам на ваше основное первое место и плюс еще на вот это дополнительное место, ведь каждый лепесточек будет вам приносить доход. То есть вы получили двойную сейчас зарплату. Пригласили Колю. Он также заполняет вам вот свой лепесточек. И у вас получается... Вы опять получаете зарплату на два места. Следующий лепесточек. Вот третьего человечка вы пригласили. У вас закрылся один лепесток. Вы опять получили доход на два, на основное место и на вот это, на два места, то есть двойной. Вы сейчас будете получать Двойную зарплату. То есть, если вы заполняете вот таким вот образом, а у вас вот эти места также автоматически вот они будут заполняться. То есть, вам нужно всего 9 партнеров, и вы закроете полностью ваш первый лепесточек, и вдобавок еще и будете получать постоянно двойную зарплату. Из девяти партнерами всего вы переходите во второй лепесток, куда, соответственно, следом за вами и пойдут ваши же места. Это вы сами к себе приходите и получаете сами же за себя первая линия 250 и 2450 рублей. Второе ваше место закрывается вам 450 Третье место закрылось, это вы переходите, вам опять получается 450. И таким образом у вас будет идти заполнение и второго лепесточка. То есть одно место приносит 18 750 рублей, а у вас 4 места. Просто все это умножаете на 4 раза. Вот и считайте доходы. А теперь вдумайтесь, если вы, дальше зарабатывая здесь денежные средства, также по этой же стратегии будем переходить и на сам клевер, то 187 тысяч также умножьте на четыре раза. Вот и представьте, какие здесь у вас могут быть шикарные доходы, тем более они начисляются на баланс для вывода, Сразу встал человек, вам деньги на вывод. Встал человек, вам деньги на вывод. Работай, зарабатывай. А самое главное, что на заработанные денежные средства вы можете также продвигать шикарные площадки, которые уже есть у вас в нашем фонде. Вы можете двигать основную программу. Вы можете переходить, зарабатывать. Здесь на площадку Golden Ring это наша с вами цель, это очень хорошие доходы, это шикарная площадка и я думаю, что каждый, наверное, о ней мечтает, поэтому сейчас перед вами открылась такая возможность зарабатывать деньги и тратить их, собственно, на свои нужды и также зарабатывать и дополнительно переходить на другие площадки. Собственно, все в наших руках. В общем-то, шикарная площадка, шикарные возможности. Принимаем решения, работаем, изучаем стратегии, маркетинги. Может быть, вы предложите что-то мне более даже интересное. Все возможно. Поэтому смотрите, думайте, решайте, звоните. Будем анализировать. Ну, в общем-то, как-то так. Если будут вопросы, пожалуйста, звоните. Будем рисовать и продумывать стратегии.